Было изготовлено специальное приспособление для обтачивания сферических поверхностей, ну и в частности для изготовления шаров. Это значит приспособление представляет собой поворотное устройство и державку, как бы суппорт с резцом. Это приспособление позволяет поворачиваться резцу вокруг вот этой оси таким образом обеспечивает выполнение сферических поверхностей. Сейчас будет показано, как изготавливается шарик из дюраля. Предварительно производится обдирка с помощью отрезного риса, чтобы сферическим рисом меньше было обдирать стружку. То есть предварительно, после предварительной обдирки отрезного риса поступает продолжение изготовления шоу What is the first?